33-летний китаец отправился в Тайвань для того, чтобы получить больше свободы и равенства. Он признался, что для него жизнь в Китае плоха во всех отношениях. Мужчина взял обычную резиновую моторную лодку и твердо решил проплыть на ней по Тайваньскому проливу, одному из самых охраняемых проливов мира. К счастью для китайца, его лодка из-за маленьких размеров не отобразилась на радарах береговой охраны. Однако спустя 10 часов плавания мужчину заметили полицейские тайваньского порта Тайджун. Китайцы посадили на двухнедельный карантин и пригрозили депортировать на родину за нелегальную миграцию и нарушение национальной безопасности.